У нас теперь новый боец, который хочет набрать мышечные массы, прибавить весу и стать сильным. Сейчас мы посмотрим на Диму, который проснимался полтора месяца. Посмотрим на его результаты. Так, друзья, только рвение, терпение, питание и сон приблизит вас к данному результату. Дмитрий, как изменились вообще твои как бы, мировоззрения после того, как ты начал заниматься спортом активно? Ну, естественно, улучшилось состояние здоровья, лучше стало себя чувствовать, как физически, так и внутренне. Пятачок набрал вообще прям недельки за две, за три. Так что будем стараться работать над собой. Занимайтесь спортом.